Как не купить машину-двойника с поддельными документами? Знаете ли вы, что на украинских дорогах около 10% авто документы которых не совпадают с номером кузова, шасси или двигателя? Наиболее распространенные явление это поддельные документы или ВИН-коды. Вспомните, когда полицейские при остановке сверяли номер кузова и данные с вашего техпаспорта. Вероятно, никогда. Вот и неудивительно, что авто с поддельными документами стали у нас привычным явлением. Планируя покупку БУ автомобиля, стоит позаботиться о том, чтобы не попасть на мошенников и не купить машину с криминальной историей. Конечно, бывает и такое, что водитель ездит по доверенности и даже не подозревает о том, что его авто это авто двойник. Проблема может всплыть только при продаже или переоформлении транспорта в сервисном центре МВД. При этом существует очень много мошеннических схем. Бывает, что номерные знаки и техпаспорт совпадают, а номер кузова другой. Или перебивает номер кузова под техпаспорт. Получается, что с одинаковыми цифрами может существовать 2-3, а то и больше автомобилей, из которых легальный только один. Если вы планируете купить авто, то лучше всего переоформите его в сервисном центре МВД. Экспертный осмотр при перерегистрации обязательный. И его проводят во всех случаях за исключением регистрации автомобиля, который только что сошел с конвейера. Это позволит исключить покупку авто с проблемными документами. При этом помните, проблемные авто, как правило, продают по нотариальной доверенности. Если продавец хорошо знает о незаконности машины, он сделает все возможное, чтобы продать ее вам без экспертизы и официального переоформления. Также вам необходимо помнить о том, что при выявлении подделки номера шасси или кузова, вы можете стать главным подозреваемым по статье 290 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ и даже в виде лишения свободы. При этом, чтобы доказать свою непричастность, придется потратить и деньги, и время. Если возможные проблемы с законом для вас еще не слишком весомый аргумент и вы все еще желаете купить авто по доверенности, то по крайней мере позаботьтесь об экспертизе до покупки. Услуга предоставляется отдельно, независимо от перерегистрации автомобиля. Обязательно сохраняйте это экспертное заключение. Специалист проверит подлинность ВИН-кода, его заводских данных, других номеров агрегатов и носителей данных, на основании которых можно идентифицировать машину. Такая процедура по сути займет максимум полчаса. А вы получите гарантию подтверждения легальности автомобиля, защитите себя от уголовной ответственности и потери машины. И помните, скупой платит дважды. На этом все. Пока.